Сказки о животных. Книга из серии 100 волшебных звуков. С этой необычной книгой чтение сказок о животных станет увлекательным занятием. Рассматривая яркие иллюстрации и вставляя карточки в электронный модуль, малыш сможет слушать голоса животных и другие звуки. Вставляется карточка, и при нажатии, на... при нажатии на картинку воспроизводится определенный звук. Карточки двухсторонней. когда мы переворачиваем карточку, звуки будут другие под аккомпанемент звуков вы можете почитать ребенку сказку. Всего в книжке собрано 10 различных сказок, на каждую сказку по 10 звуков.